Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня я к вам вот с такой темой. Подождите, сейчас я подготовлюсь, сделаю такой картинный вздох. Блин, вот я нашла себе работу, лучше бы я сразу сделала так, как надо. Бывали в таких ситуациях? Я ни раз ни не два. О чем речь? О том, что вы такие, знаете, косяки в работе, вот поленилась что-то сделать. Например, нужно спитать две детали трикотажные, а ты думаешь, ой, сразу пойду под оверлок. Начинаешь шить, в итоге две детали, косяки, одна съезжает относительно другой, и снова приходится все пороть, разрезать, переделывать. А можно было бы сразу потратить две минутки, сметать, сколоть и уже обметать. Следующая ситуация. Ну, сошью один раз, денег не возьму, и ладно. Да, в следующий раз пусть заплатит. Как правило, эта ситуация тоже оборачивается тем, что раз сшил, без денег не взял, и потом ты с человеку уже оплату не возьмешь, потом будет неудобно. Да и люди, надо, знаете, так удивляются, что а что деньги нужно платить, да, бывает и такое. Ну кто-то, я надеюсь, у нас, у нас с вами заказчики такие, которые все-таки благодарны, которые делают оплату. Но я тоже в свое время часто грешила, особенно когда, знаете, только только начинала шить, сообщишь кому-то бесплатно или хорошую скидку. Китку сделаешь, думаешь, ну ладно, разочек, и потом уже очень трудно выставить, выставить нормальную, адекватную цену. Не делайте так. Следующая такая ситуация, забегу-ка я в магазин фурнитуры с закатушкой ниток, а в итоге мы вываливаемся оттуда с целым пакетом тканей, с пакетом фурнитуры, с кучей потраченных денег. Девчонки, у кого такое было, пишите. А еще очень часто встречающийся такой косяк, это, не буду делать влажно-тепловую обработку вот на данном этапе. Сейчас вот чем нибудь еще там сделаю операцию, одну обработаю, другой узел, а потом уже пойду все сразу поутюжу. В итоге перекосы, заломы. Предыдущий этап не подутюжил, следующий уже получается не тот. К предыдущему уже не подобраться и получается неаккуратно. Поэтому, если уж положено после каждой операции делать влажно-тепловую обработку, идти на утюг, да, значит, идем и делаем. Иначе это потом станет нам дороже в сто раз. А еще часто встречающийся такой Косячок это, а так хочется быстро сшить, не буду декотировать ткань. В итоге что получается, ткань дает усадку, ну не, это тоже не каждый раз, но частенько бывает, у меня такое было ткань дала усадку, вещь мала, коротка, узкая, и отдаешь подружке, сестренке, либо вообще ее выкидываешь, потому что что? Потому что поторопились, не стали ждать, пока постирается высохнет этот отрез, из которого мы будем шить. Следующий момент. Ну, например, вот базовая выкройка трусиков, так ткань, угу, неважно какая, нужна эластичная бифлекс, а у меня тянется только в одну сторону, либо это какой-то атлас беливый, который ну, реально тянется в одну сторону, а, сошью. В итоге что? Трусики, например, нам получаются малы. У меня, кстати, реально был такой случай, у меня была базовая основа трусиков, и я так, мне так было лень выстраивать новую, высчитывать новый коэффициент, высоту, там нужно было применять э, поменьше, атлас бельевой в одну сторону, по ширине я прошла, высоту трусики на меня еле натянулись, в итоге я их даже никому не отдала, я их выкинула. Просто хорошо, что расход ткани на такое изделие небольшой. Не делайте так. Никогда не ленитесь рассчитать новый коэффициент растяжимости именно к тому материалу, из которого вы собираетесь шить. А Еще один момент. Что-то машинка тяжело шьет, так тут она петляет, тут немножечко зажевывает. Ладно, не буду ждать мастера, подкручу или ладно, ой, дошью я уже в итоге испорченное изделие, строчка неподобающего качества, например, какая-то получается хлипкая, разреженность во швах, а то еще и какая-нибудь капля масла капнулась, опять же испорченное изделие, потраченное время и, ну, скажем так, снова время на Переделку. Ну и напоследок: Не буду покупать в платный курс у Ольги Дьяченко. Вон сколько бесплатных роликов на YouTube. В итоге. В итоге можно было сделать быстрее. А вот такой вот сегодня получился урок, наполовину шутливый. Но я надеюсь, что все-таки полезный для вас. Я жду от вас обратной связи. Нравится ли вам наш такой вот формат общения, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Пишите свои отзывы, пожелания в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором у нас живо, интересно, ежедневно. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.